Добрый день, меня зовут только. Я только что купила машину в салоне Альтера э, в Citroen, C4. Очень понравилось отношение. Э, меня, нас обслуживал менеджер э, Динар Необыкновенно внимательный, порядочный, честный э, человек. Нам он очень понравился, мы машину купили со второй попытки, вчера была первая. Нас пытались переманить <свят> две другие компании, каким-то образом узнавшие о нашем предстоящем событии, но мы отказались от этих замоченных предложений, потому что именно сотрудник Динар очень вызвал у нас доверие, и мы не пожалели. Потрясающий, очень грамотный специалист, профессионал, настоящий. Очень довольная, счастливая такой радостной э, сделки. Спасибо большое. Будем счастливыми пользователями машины.